Приветик, решил записать короткое видео о втором сезоне Такийских Мстителей, а конкретнее сказать пару слов о трейлере второго сезона. Немного разочарована в анимации второго сезона. Нет, не то чтобы это произведение заслуживало бы хорошей рисовки. Однако это аниме стало очень популярным, и на нем явно хорошо нажились создатели. Так, могли бы побольше вложить денег на второй сезон, не показывая тот кринж, который был во второй половине первого сезона. Ну, смотрите, тут прям отличная анимация и рисовка, и бац, драка двух чудаков. Так, сказательно, теперь показанного в трейлере. Ну, смотрите, вначале мне понравился контраст, тени и эффекты. Но тут же показывают Тайцу из Смотря каким тяжелым трудом, он говорит слова из-за такой ущербной анимации, жесть. Дальше слезки такие мечи и встречи с казаторой выглядят вполне сносно. Правда уже понятно, что тут большинство сцен лишены так таковой анимации, одно лишь движение рта. Далее показывают тут тайджу и сразу же ловишь фейспалм от такой анимации. Следом показывают как оно и опять же статические анимации с движением только рта. Радуют тут только эффекты. Тут же показывают один удар тайджа по юзахе, и блин, что это такое? Ну все понятно, авторам не понравился тайджу, и над ним издеваются как могут. Что же сказать в конец видео, рисовку можно потерпеть, а вот ущербность анимации видно без вооруженного глаза. Спасибо, что послушали мое мнение о трейлере второго сезона. Может быть, ваше мнение не сходится с моим, поэтому по этому поводу можете оставить комментарий. Обязательно отвечу. До скорой встречи.